Раздевал. Ну, опять руку протянуть не можешь. Никогда не Привет, Гуляим! Здравствуйте, Караматафа. Здрасте. Здравствуй. Здравствуй. О, какая нарядная. Что, маму в больницу везет? Нет, да... Помолчи. Доктор. Не должна девушка про это говорить. Я на базар еду. А что такого? Что мы, маленькие? Замуж выйдешь, тогда будешь разговаривать. Правильно, но мы ведь не очень торопимся. Верно гуляем? Может, я верно не знаю. Ах, вот как. Ну, пока. До свидания. Девушка, дочь директора школы. А язык как помело. И саноман иноман едет. Эссеноман! Калмурза, привет! Здравствуй, Эссеноман. В город едете? Да, Нет. на базар. Садитесь, подвезу. О, спасибо. Отец, ну что же вы? Сыну, к сыну там меньше трясет. Ой, спасибо. А саженцы войдут? В мою машину все войдет. А гуля им не едет? Нет, ей надо к экзаменам готовиться. Ну, Бектаж, поехали. Сейчас папа. Корову подай, покорми кур, убери в доме, подмети двор, за шаропат приглядывай, чтобы с мальчишками не бегала. А сама из дома никуда, слышишь? Да, белье с веревки сними. Э, чуть не забыла, теленка, теленка напоить. Дочка, кто этот Аксакал, а? Большой человек, да? Не, на базаре базарком работает. О, большой человек. Тью. Дочка, скажи, пожалуйста, а сын кем работает? Сын? Он тунеядец. Тоже большой аксакал. А, О, машина старая, а тянет как новая. О, 120 выжимает. В городе давно бы были. Да боюсь, как бы новый пассажир на свет не появился. Это как же папа. Эх, ты, совсем еще дите на днях же не у На ком? На ком? На этой, на Айзаде. А, Айзада хорошая девушка. А сыну нравится? А мне все равно. Скажет тоже. Вот балаболка. Я слышала, воили болтают, к ней кемель будто бы сватает. Так что ж, пусть себе сватается. Кемель в городе, а мой пиктаж Ваиле, он ближе. И сай задой у них любовь. Три тысячи, дали вот и вся любовь. Ай! Откуда у меня такие деньги? И вправду люди подумают. Иногда сбрехнет такое. Три тысячи. А что ж, я трех тысяч не стою? Что ж теперь будет? Да ничего не будет. Меня увезет Кимель. Мы с ним в городе будем жить. А как же мама? А что мама? Поплачет, поплачет, успокоится. Мы с Кимелем друг друга любим, любим. Поженимся, поженимся. Все законно, законно. Что же я еще? А как же Бекташа? А Бекташа я тебе отдам. А что? Чем мне жених? Отец базарком, дом под железом, машина. Да брось ты по Мамбай вздыхать. Выходи за Бекташа. Ты циник. Ага. Давай ведро. Значит, он тебя украдет? Кто? Ну, кемель. Ах, кемель? Да, сегодня ночью. Сегодня? А экзамен? Айзада! А что экзамен? Приеду и сдам. Айзада! Мама. А, ты вот где мой цветочек. Весь аю избегала. Куда, думаю, делся мой цветочек? Я-то думала, он воздухом дышит. Перед экзаменом отдыхает. А он, оказывается, чужую корову доит. Ты умница, дочка. А тебе что, Гуляем. Твоя сестричка не может помочь корову подоить? Шарапат уже большая девочка, скоро 9 лет. А я смотрю на все с мальчишками бегает. Шарапом, до да а, -а, -а. А, -а, а У нас Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Гостей <свят> в нашем доме. Спасибо. Видеть всегда. Спасибо. приятно. Добрый вечер. Я у вас свою айзаду нашла. Всюду искала, она вашу корову доит. Нашу корову? <свят> а то гуляй мне, когда она все за уроками. Ей то говорю, бригадирши. Какая невеста для вашего Аманбая растет образованная? Рано об этом да, думать. Пусть еще погуляет. Правильно. Пойдем, пойдем мы цветочек. Пойдем, моя ягодка. Про забудь. Куда? Ещё. Ой, Аллах! Бегтаж ты? Мы же договорились после экзаменов. Сейчас выйдет, одеться-то надо. Да не цвети ты! Сейчас! Сейчас! Ой, какой! Нечего тебе тут делать. Я вылезет из машины, помоги чемодан донести. Мама, да я сама, чемодан не тяжелый. До свидания, мам! До свидания. Будь счастлива, мой цветочек. Гребень, гребень, ты не забыла? Да нет, не забыла. Пойдем, доченька, пора спать. Бегташа Айзадо увозит. Пойдем. 是。 А-а-а, дочку у меня украли, и дочек мой увезли, обесчестили, вот опозорились, не могу жить. А Ой, не могу жить без вернет. нее. Лучше убейте меня, зарежьте меня. А пропала доченька моя. Пропала ягода. А когда спать ложились? Дочка дома была? А? Была, была. Была, была. не была. Была, была. Была, была. Была, Чего чего была. как резаная? Ты чего брешешь? С какой колым? С кого? А с Исинеманом? Это ты, наверное, с него колым получила. Ты? Ой, Люди добрые! Конечно! Верно, Ксюша говорит. Кого украли, а? А ещё клачет. Рова три тысячи. Барана! Что случилось? А из за украли, вот что. Правда? Угу. Ну, может быть. Это ж дикость. Ступай домой. Ой, ой. А голый поил убегать, что не дикость по У <свот> а Ай, молодец. Разойдись. Дайте дорогу, разойдись, вам говорят. Разойди. Милиция, дайте, она все, у милиция. все да. найдет. Да, Натура милиция. У ну, что у тебя, говори. Мою дочку украли. По а -а -а -а -а -а. закону надо идти. Надо, Curry, не учи, ладно. Отучи. Правильно, неправильно. Там я разберемся tenho. без вас. Пошли. Куда я он знаю, меня ведет? Женщины, рыбить. куда он меня ведет? Куда он меня ведет? Layout, Пусти. Ладно, ладно, куда лето, не ты меня тащишь? Пусти. Пусти. Женщины. Куда он меня ведет? Тихо. Как тихо, граждане. Тебе? Тихо. Да нет, да. Рищи ветром, Коля. Громче, стучи. Открой. Я вас бег. Свет зажгли. Дома, дома Что нужно? Открой дверь, тогда скажу. Ой. Где Айзада? О чем я знаю? Где твоя дочь? Ваш сын у этой уважаемой гражданки умыкнул ее дочь. Мой сын ее дочь? Да, да, И мой сын дома спит! Знаем мы, как он дома спит. Он ее увез. Где твоя машина? Это вранье! Вранье! Вранье! Идемте, посмотрим. Пойдем. Пойдем, сейчас смотрим. Сейчас сами увидите. Увидите. Пожалуйста. Вот моя машина без колес полюбуйтесь. Без колес. Как же без колес? Отойдите. Отойдите. Не мешайте. Ты где твоя дочь? Может ты скажешь? У вас. У, у вас. У меня? Папа. Что случилось? Что такое? Что им надо? Эй, иди а сюда! Иди сюда! Иди! Иди! Куда ты дел мою дочь? А? Куда ты дел мою дочь? А У меня одна дочь, ай да. Я не брал? Как же так? Как же так? Ведь мы мы же сами договорились. же на ней на машине приезжал. На машине? А на чем не на телеге же? Люди, слышали? А, Она с ума сошла. Чтобы я женил своего сына на ее дочке на паршивой девчонке. Эй, я вас Что-нибудь случилось? Айзада пропала. Как пропала? Ее кемель на такси в город увез. Лишь ее сестра. Кто знает, что этих девчонок на уме? Ну, гуляй не такая. Она, девочка послушная. Что так рано, отец? В следующей неделе гулейм поедет во Фрунзе. Будет в университет поступать. Фрунзе. А кто еще поедет? Никто. Ступай посуду мыть. А ты, мать, что молчишь, неужто отпустишь в этот бесстыжий город. Там мужчины и женщины в одном озере вместе купаются. Вместе? Нельзя не ехать. Так велел райком Ташимов. Он сказал, что я пережиток прошлого. Говорит, во всем районе ни одна девушка не учится высшему образованию. Если наша им не поедет, его могут снять с работы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А вы что ему ответили? Что-что? Говорю, нет. А он? Он говорит, да, товарищ Калмурза, вы поняли? Ну, а вы понял, говорю. А что? Что я мог? Ой, больно. Что Ой. ты сидишь? Пики за доктором. Сыр родился, мальчик. Это правда? Девочки, у вас братик. Бегите по всему Аилу. Рассказывайте, что у меня сын родился. Братик родился! Ну, бегите, бегите. Наша мама родила братика. Наша мама... У меня братишка родился. У Калмурзы родился сын! В желопанке братик! У Калмурзы сын? Да. Рад за него. Получай. Спасибо. Братишка! братишка! Что случилось? Что ты кричишь, девочка? Наша мама родила братика. Большая радость для семьи. Вот тебе за добрую весть. Большое счастье, когда рождается сын. Очень большое. Дедушка! А если дочка? А -а -а. Чу? Чу? Наша мама родила братика! У меня братик! Заходите! Заходите, пожалуйста! Гюляим Тельтаевой. Прошу после окончания школы направить меня до Яркой на ферму. Хочу своим трудом способствовать укреплению сельского хозяйства. Хм. Прекрасно. Значит, укреплять будешь. Угу. Способствовать. Угу. А учиться не хочешь? Я хочу укреплять. Кого? Сельское хозяйство. Понятно. Отец там? Нет. Мать. Да. Позови. Позови. Мама, мам, тебя зовут. Зачем? Здравствуйте. А, добрый день. Заходите, заходите. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. А я там сижу и думаю, зачем им мешать. Пусть поговорят. А у меня с вашей дочерью был очень интересный разговор. Содержательный. Ну что ж ты стоишь, садись. садись. Иди, дочка. Проходи, доченька, садись. Вы воспитали настоящего человека, Апа. Не каждый сегодня так болеет о сельском хозяйстве. Конечно, товарищ Ташимов. Никто не хочет оставаться в А вот ваша девочка очень сознательная. Чувствуется материнская рука. Верно, Юлей? Я не одна. Мне школа помогает. Там их всему учат. Верно, дочка? А? Я же вижу, она к вам прислушивается. Как бы нам с вами ее вместе уговорить? Ай, да я уж уговаривала. И что же? Ничего не помогает. Я подумала, девочка уже взрослая. Пусть решает сама. Вот у моей соседки просто беда страшно вспомнить. Ой, поспорила с дочкой, та избежала. Ну, от вас не убежит. Эхопа, вам бы образование. Из вас бы вышел отличный педагог. О, куда мне? Если все будут педагогами, да агрономами, а кто же будет с подойником ходить? Ну хорошо. С подойником, так с подойником. Пошлем тебя на ферму. Довольно? Доярки сейчас нужны, особенно в Казахстане. В Казахстане? В каком Казахстане? Тут, понимаешь, комсомольцы собрались на целину поехать, братьям казахам помочь. Вот и поедешь. Казахстан! Тоже еще сказали. Я с младенцем, у меня руки связаны, весь дом на ее плечах, отцу с матерей надо помочь. Казахи, узбеки пусть сами своих коров доят. Но Гюля им взрослая девушка. Пусть сама решает. Но Но в общем, же... подумайте. Надюша! Вызови, пожалуйста, машину. Пусть жума довезет товарищ Сельтаева с ребенком. Ой, мама,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 так тебе и нужно. Ой, да что я могла? Что я могла? Жена, а про мои пережитки он что-нибудь говорил? Кто? Ну, Ташимов. Ай, Ташимов, Ташимов. Ты бы лучше о родной дочери подумал, Ой. а не о своих пережитках. Когда Ой. я говорил, надо было слушать. Выдали бы девчонку замуж. Никуда бы ее не послали. Да и сейчас еще не поздно. Нельзя, нельзя. Ташимов сразу поймет. А жениха где найти? А если Биктаж? А? Аманбай. Неплохой парень. И гуляй, ему нравится. Сестра! А что, если правда за Аманбая? Не то хорошо. За Аманбая? Как, отец? Надо подумать. Да что тут думать? Некогда думать. Верно, дочка? замуж. Почему? Не нравится он мне. Почему же он тебе не нравится? Он за писой бегает. Неправда. Это она за ним бегает. Он... Тебе он нравится? С пятого класса. А я бы, тоже в город не поехала. <смех> Почему? Страшно. А, а вот правда, там все в одном озере купаются. В каком озере? Оксыш, а говорит. Чего не знаешь, не болтай. Спи. Не знаю, что-нибудь придумаю. А тебе какое имя нравится? Шарап. еще тактобек. <з Storm noise> а мамбай тебе не нравится? Сейчас получишь. <с deleteria> а, здравствуйте, мои красавицы. Добрый день. Здравствуйте, дядя Исанаман! Неплохой денек сегодня. Дядя Исанаман, а моя мама родила братика. Опоздала, я уже знаю. Получай за добрую весть. А где ваш отец, красавица? он глину месит. Ясно. Новый дом надо строить. Наследник родился. И вовсе не дом, а забор. Ну, забор так забор. Угощайтесь. Гуляем. послушай. Ну? А почему от меня из зада убежал? Что, переживаешь, да? Обидно. Мне другой не найти теперь. А может быть, мы с тобой как-нибудь договоримся. А что? Можно? Мы можем за тебя. Ты а, так выйдет выдать замуж? Нужна она мне больно. Доброго здоровья! Здравствуйте, здравствуйте. Ну как, твой наследник? Растет, богатый. А -а -а. Когда мой бекташ родился, я не забор, а дом поставил. Ты да еще какой. На два этажа поджали. Ну, я не возорком. У меня таких денег нету. Отдашь дочь за бектаж, а они у тебя будут. А? Много денег, много думать надо. А ты подумай, замужней в город не пошлют. Чего думать-то? Так вот счастье дочери и ага. Но я ждать не могу, мне надоело это болтовня. Будто от Бекташа сбежала. Невеста. Так что думай быстрее. Чего только не наслетничать. Зависть. Ну, я пошел, будь здоров. Соглашайся, Бикташ дурак, ну и пусть. Ей будет с дураком лучше, чем с умным. Что скажет, то он и сделает. Ну что же, пусть себе ставит. А я ему скажу, тебя невеста Только. Сейчас перерыв. Ну, ты же здесь. Что тебе стоит? Выдай мне очень срочно. Эх, вот так всегда. Даже в перерыв не могу отдохнуть. Спасибо, вот деньги. Хорошо. Теперь будем вас обслуживать. Эх, никогда. Нет мне от вас покоя. То газету, то деньги. Хоть бы в перерыв дали подработать. Так и тут. Эх, срочно ему. Сколько будешь брать? Все. Все, все. Ну, чего свистишь? Больно много берешь. Гостей жду. Вот это будет той, так той. Пиши, колмурза. Три тысячи восемьдесят шесть рублей. Постой, постой. Ты что говоришь? Три шесть рублей. Ты сегодня, случайно, не пьян? Прошу без оскорблений. Да у меня таких денег не было и нет. Такова жизнь сегодня нет, а завтра есть. По-моему, ты все-таки ошибся. Я ни разу в жизни не ошибался, гражданин Тильтай. Тысяча. Тебе. Три. Восемьдесят шесть. Послушай, Шаке, скажи мне, откуда это? Не могу, тайна вклада. Но это же мой вклад. Но не твоя тайна. И больше меня не спрашивай. А кого? Кого я должен спрашивать? Эсеноман перевел. Ах, он его и шаг. Переведи ему обратно. Как это переведи? Разве ты не знаешь, что сберкасс это государственное учреждение? Это тебе, брат, не качели. то туда давай, то... А вон. я говорю, переведи! Пусть он этими деньгами оклеит свой дурацкий автомобиль. К непредельным углеводородам относится. Они танцуют H4 и танцуют два. А 5. если бы я не приехала, ты бы теперь одна в классе осталась. Как одна? Ну, из девчонок. За 4 H10. Да нет, вообще. А сколько у вас раньше было? Когда? Ну, в первом классе. Не помню. Двенадцать, кажется. И всех замуж поводовали. Почему всех? Две переехали. А ты почему не вышла? Не взяли. А ты не унывай. Во Фронзе поедешь, там в университете на одну невесту по пять женихов приходится. А я и здесь не пропаду. Годи, я помогу. Садись, садись. Ой. Ну, давай, крути педали и не бойся, я ж тебя держу. И что ты себе нормального платья не сожжёшь? А у нас не любят нормальных. И ты? И я. я Врёшь ты всё. Ты городская, тебе этого не понять. Ой-ой-ой! А здорово, вы химии учите. Ой, Аманбай, он меня еще. Пусти тебя. Аманбай, скажи, зачем тебе гуля им нужна? Я тебя искал. Ну да. Ты не ошибся, может быть, ее? Да ладно тебе. Никого я не искал. А можно? Я прокачусь. Конечно, можно. Куда по камням? Проколешь! Домой не спеши, задержись в школе, я пришлю за тобой шаропатку. Ладно. Когда приходят родители жениха, невесте дома быть не положено. И на парня не обижайся, что он с тобой не заговорил. А я не обижаюсь? Он и с описой пошел, чтобы людям глаза отвести. А мне все равно. Ха, ей все равно, а сама как мышь на крупу надулась. Пойди-ка сюда. Ты что, не слышишь, Гуляем? Тетя хочет поговорить с тобой, дать совет. Иди, иди, дочка. Тетка тебе добра желает. Сядь. У тебя не хорошие подруги. Учительская дочка голая ходит. А про вторую-то я и говорить не хочу. От матери, от родной сбежала. Это что? Она к мужу уехала. Какой муж, когда ее сватали? Они любят друг друга и все. Почему вам обязательно надо сватать? Не тебе обычай менять, понятно? А что если Аманбай не любит меня? Не любит, не любит. Заладила одно. любит. Описует. Обесы же. слышаки а. Все ли здоровы, как родные, как дети, как чады, как домочадцы, внуки и правдуки? <свеча> Совсем бедняга заработался. Спасибо, все живы-здоровы. Скоро этот курятник рухнет. Надо строить новую почту. Калмурза приходил? Ага. Деньги он получил? Ага, вот. Настоящим прошу от Калмурзы Тельтаева и Сенемана Сулейманова принять на постройку нашей новой почты сумму три тысячи. Благородный поступок. Ха -ха -ха. Да что он с ума снять Какая почта? А та, что вместо курятника будет. А причем тут я? Такова жизнь. Сегодня ни при чем. Завтра в газете напечатают. В какой газете? Ты что? В советской Киргизии. Постой, постой. Может быть, ты ошибся? Я в своей жизни ни разу не ошибался, гражданин Сулейманов. А где деньги? Деньги где? Не могу разглашать Почему? тайна вклада. Но ведь они мои! Были ваши, стали наши. Я их уже оприходовал. Это мои деньги, я заработал их горбом! Мне каждый рубль кроме достался. Отдай это заявление. Отдай, слышишь? Не ломай имущество. Отдай. Отдай, слышишь? Не ори. Деньги здесь, можешь не волноваться. А, все шутки шутишь. Ага. Ты же меня чуть не довел до инфаркта. Ничего, не умрешь. А, ну, довольно, хватит. Что сказал Калморза? Он сказал, передая Сенеману, чтобы он забрал обратно эти деньги и оклеил бы ими свой паршивый автомобиль. Все. Гуляй! Mm -hmm. Здравствуй. Здравствуй. Растут твои? Да как видишь, растут. Вы что, школу убираете? Mm -hmm. Ясно, к экзаменам готовитесь. Много еще осталось давать. Одна только химия. Здорово, Ашкан. Тебя что-то давно не видно. Все некогда, дела очень много. Все замуж повыходили, а нам полы Значит, вы за нами плохо смотрели. Вы заставьте. До свидания, я пошла. Гуляим не заставишь, они избаловались. Две на весь класс. Приходи завтра химию сдавать. Спасибо, вот она моя химия. Ничего не поделаешь, придется мыть. Я буду готовить шпаргалки, а вы мойте, валяйте. Ты всегда отвертишься. Поторбай, Ашкан с вами училась? До седьмого класса. Дошла до алгебры и быстренько замуж выскочила. А теперь детей печет, как блины. Скоро еще одна свага будет. Булим замуж выходит. Верно. А уже нехай ее выбрали. Лучше бы за меня пошла. Нужен ты ей, ее за мамбая выдают. А чем я хуже? Просто Смех, смехом, а их сегодня сватать будут. Чего врешь? Сейчас тукну. А я говорю правду. Правду? Да? да? Возьми, да, свои да, да не возьму! И Возьми свои слова! Да, да, не возьму! Возьму! Возьми свои слова! Возьми свои слова! возьму! Прекратите! Веником Аман стукну! Оторбай, а, а, а, а, ты что, с ума а, Аман, Отдай веник и ступай работать! На! И не командуй! Давно бы так! Чего вы его дразните? Оторбай правду говорит! И все вы врете! Как же! Сегодня его папаша черного барана с гор пригнал! Калмурзе пойдет свататься. Аманбай, это правда? А ему почем знать? Что его родители спрашивают, что ли? Это неправда. Угу. Они меня разыгрывают. Да разве мой отец... Вон он, твой отец! Барана ведет. При шляпе и галстуке. Здравствуйте, шембе как. видите целая процессия. Гулий и тетка твоя с ними. Ну что, Аманбай, вопросы есть? Стой! Стой! Отец, куда? Стой! Не пущу! Не пущу! Гости, дорогие, уж вы простите меня, задержала я вас. За такую девушку, как Гулиим, тысячи, конечно, мало. Ну-ка, что говорят, больше тысячи не дают. Мало тысячи? Конечно, мало. Тогда уж лучше пусть едет в Пурунзе. Уперлись и все. Тоже делать. А может, у них больше и нет. А? Ну как вам не стыдно торговаться? Как будто вы покупаете козу или барана. Пусть будет 1200. Займите у кого-нибудь. В кассе взаимопомощи попросите. Они два кашгарских ковра дают. Да в нашем Аиле ни одна девушка такого приданого не имеет. Ну подумайте, дюжина платьев, Одних подушек 15 штук. Ну что вы торгуетесь? Из-за каких-то двухсот рублей? Не могу я. Я денег не ворую и печатать их не умею. Да и сын твой, как видно, не очень-то хочет жениться. Ну хочет, не хочет, а нужно дать сколько просит. А то люди смеяться будут. Скажут, бригадир... А такую сыну невесту дешевую взял. Никто смеяться не будет. Гуляем школу кончает. Получит скоро аттестат. Пойди-ка, попробуй найти невесту получше. Ты еще тоже деньги немалые. Надо же по справедливости. Мы за ней большое преданное даем, а они еще жмутся. И для гулей. Если мы ее за тысячу отдадим, они же ее сами уважать не будут. Вы-то это хорошо знаете. Ваша покойная матушка дыхнуть мне не давала. Царство небесное. За нее и сыноман будто дает три тысячи и дом новый. Да пойми ты голова куриная. Мне даже стыдно с ним равняться. Ну ладно, черт с тобой, тысячу две. Давно бы так, ну выпьем. Так что ж, отец, соглашаться на тысячу. Мы согласны, тысяча так тысяча, раз уж они так любят друг друга. Вот и поладили, вот и правильно. Позовите нашу красавицу Гуляи. Она в школе, к экзаменам готовится. Кушайте, дорогие. спасибо. Кушайте. спасибо. спасибо. Гуляин, спасибо. дорогая сватишка, теперь не только ваша дочь. Мы ей приготовили подарочек свадьбы. свадьбе. Спасибо. Мама, мам, в школе темно, там никого нету. Hula! <laughs> Hula! Описание а спит? Да какой там спит? Химия изубрит. Позовите ее, пожалуйста. Да ты сам заходи. Да нет. Пусть лучше выйдет. Ну ладно. Описа. А тебя аманбай. Что тебе? Отойдем подальше. Ну, отойдем подальше. Они меня просватали. А мне какое дело? Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Вы ну, понимаешь, они меня просватали. Я должен жениться на Гуляин. Должен, понимаешь? Не понимаю. Дело уже сделано, понимаешь? Понимаешь? Ну и женись, пожалуйста. Женись на ком хочешь. Но ну, пойми, я ее не люблю. Я тебя люблю. Слышишь? Тебя. Да ни черта ты меня не любишь. Люблю. Ты бы все равно на мне не женился. Тебя бы не разрешили, ты бы послушался. Все вы меня здесь ненавидите. Все. Это неправда. Просто они уже договорились. Обязай, я не выйду за него, слышишь? Никогда я не выйду. Я... Гуляи! Ну я пошел. Спокойной ночи. Улей, где ты? Она в школе. Папа, я. Идем домой. Не пойду. Пойдешь, иди не разговаривай. Папа, понимаешь? Дома поговорим. Пойми. Мама, mm -hmm. я. Но Он меня не любит, не любит. Я... Полюбит, не бойся. Я ведь... Ну что ты ведь? Мамочка, я его тоже не люблю. Глупости, говоришь? Не люблю. Любит, не любит, тоже еще придумала. Отец, вы что же молчите? Ты уже просватана, понятно? И хватит разговоров. Хватит. Ты что, хочешь нас на весь Аила срамить? Ступай спать. Тебя никто не спрашивает. А почему не спрашивают? Вы мне скажите, почему никто не спрашивает? Ну что я горова или года какая-нибудь? Хуже козы. Ты глупая девчонка. Конечно, хуже козы, хуже коровы. Так не взять, так не вздать. Быстро пойдет. Медленно пойдешь громад. А быстро пойдешь. еще что-нибудь придумать. Промолчи, внимаешь. Ответишь в взрослых не покатаешь. А я в город поеду. Не поедешь. Так, не поедешь. Я тебя веревкой привяжу. Ну и привяжи. И привяжу, если матери слушаться не будешь. А я не выйду за мной, Слыш, не выйду. И ничего вы со мной не сделаете. Не имеете права и все. я учиться поеду. Ты что, матери думала перед? Асель тоже в город поехала, с пузом вернулась. А докторша пять лет училась и ничего. Так она ж уродка. А? Он меня ненавидит. Ай, дочка, стерпится, слюдится. Ты еще молода, жизни не знаешь. В городе тоже ничего хорошего нет. Отец твой меня до свадьбы и вовсе не видел. А живем разве плохо? Все вокруг завидуют. Дети растут. Вот будешь свою дочку замуж выдавать. Вспомнишь тогда, что я тебе говорила? К тому же самому учить будешь. Да ты не волнуйся, доченька. Женится, переменится, сдашь завтра экзамен, сыграем свадьбу и в добрый час. Ложись, доченька, спи. Значит она все-таки приехала. Приехала, бесстыжие на самосвале привезли. А Кюльсун, небось от радости плачет. Совсем ожалела, ах ты моя птичка, моя ягодка, мой цветочек. А как, а из замужем, говорит, хорошо, и веселая такая. Просто стыд. Я, говорит, с ним химию успела. Я теперь на твердую а четверку. А чего ж приехал-то раздовольный? Ой, известно зачем приехал. Экзамены сдавать. И муж позволил. Замужняя женщина вместе с девчонками. Ну и, и не говори. Ой, доченька, а ты не опоздаешь, скоро восемь. Мама, я решила. Но. Если вам надо, я выйду замуж. Да? За кого хотите, только не за Аманбаев. Теперь поздно, дочка, мы договорились. Где да, там и нет. Чем Бикташ не жених, отец три тысячи дает. Нам не тысячи нужны. Ну вот и хорошо. Бектаж только Бикташ. Пойдешь за Бикташа? А что? Стерпится, слюбится. Умница. Эх, но чем он плох? Парень хороший, скромный, непьющий, до такого зятя еще поискать. А что глуповат, так с такими деньгами и с глупым жить можно. И свадьбу быстро сыграют, а то того, гляди, Ташимов нагрянет и поедет твоя Гулиим э, Пурунзе в университет. Бессовестная. бессовестный, дорогу не уступит. Вези меня в школу. Еще чего? Вези тебе, говорят. Больно, надо. Дурак, я твоя невеста. Брось, врать. А я серьезно? А вообще хорошо, что я на тебе женился. Сам наконец стану хозяином, отца отделюсь. Жди меня здесь. Гуляем. Здравствуйте. Здравствуй. Смотри, пожалуйста, в школу на машине Пятерка, пятерка, пятерка, пятерка. Ты. Ты замужняя женщина, а кричишь как девчонка. А у меня пятерка. Поздравляю. А гуляем. Ягодка моя тоже можно поздравить. Ее за Мамбая просватали. Правда? Правда? Только я за бикташи выхожу замуж. За бекташа? А что? Отец базарком, дом под железом, своя машина. Ты циник. Угу. А что такое циник? Ты что пришел? Иди в машину. Ну? Ты молчишь Амамбай. Мы ждем. Можно? Входи. Но ты же это знал. Бери билет. Двенадцатый. Садись. Он очень способный ученик. Не знаю, что с ним случилось. М да. Слушай, Амамбай, что с тобой? Ты, видно, волнуешься. Положи, милость. Пройдись немного, успокоишься и придешь. Иди, иди. Ты игрался? Ты не волнуйся, я за Бекташа выхожу. Зачем? Хочу. Разговорчики. Кто будет отвечать? Ну, кто? Мои милые и уважаемые, я пью за ваше здоровье, потому что мы теперь с вами а родственники, мы как два дерева на одном корне. Поэтому мы должны, мои милые, как полагается, родственникам друг за друга держаться. Конечно. Приятель, скажем, или даже друг, это все чепуха. Конечно. Вот у меня дядя во фрунзе. Сегодня я ему позвонил, завтра будет холодильник. А завтра позвоню. Все, что хотите будет. Родственник, он всегда родственник. Я предлагаю выпить за всех родственников на свете. Пейте, пейте. Ну, ешьте, ешьте, пейте, ешьте. Я ваш гость. Что ж я один буду пить? Ну, поддержите, дорогие хозяева. Бекташ, а Бекташ? А жена у тебя будет ученая. Надо тебе ее догонять, она теста от, от зрелости получила. Ну, а где же твой подарок? В машине осталось. Ну, пой пойди приси, ну что ж ты? Видали, совсем еще ребенок. А теперь я выпью за свою будущую невестку, Красавицу Гуляим. Мой сын неплохой парень, Сван. Папирос не курит, вина не пьет. А ты послушай, как он на темирком заиграет? Так бы всю жизнь слушал, хлопот у тебя с ним не будет. Два, ну три раза покорми и пусть себе гуляй. А прожиточный минимум, как говорится, это ж на моей совести. Ну, давай, выпей, ну, ну, немножко, ну, и ты сват. А вы что ж сватите, дочь замуж выдаете. за здоровье молодых. Вот на. А, ни вести, ни мне. Развязать что не можешь, да? <смех> <смех> Сиди уж, садись, садись. Сейчас, сейчас поглядим, что мы купили свои невести. Сейчас? <смех> вот так? Хороши? Дядя из Фрунзе прислал. А пожедьтесь еще не то будет. Бекстаж, Виктор. Для такой жены ничего, не жалко, верно? Вот какую голубку я нашел для своего голубка. Ох, какие же они хорошие. Свадьте. Вылетают. Ченцы из гнезда свое ведь будут. А что поделаешь? Мы тоже когда-то вылетали. Давай выпьем. Бегтайш, играй. О, Джериден, о творого чала, это... О, гель, Кому с дугуга гель-киригана, кому магише санардам, верике, вега зараланам, куру мушка, Хватит! Хватит! Уважают одну девушку. Она едет учиться. а, -а, -а большой У -у -у. человек.